Всем привет, дорогие мои зрители! Рад вас видеть на моем канале. Сегодня я собираюсь приготовить такой простой салатик с запеченным болгарским перцем с кабачками и чечевицей. Так что оставайтесь со мной, уверен, вам понравится. Итак, для этого рецепта нам понадобится 200 граммов чечевицы, у меня зеленого цвета. Если не любите чечевицу, все очень просто, можно заменить на любую другую крупу. К примеру, на рис или же на гречку. Далее нам понадобится 600 миллиграммов куриного бульона, 2 болгарских перца, у меня красного и желтого, 2 кабачка, 1 авокадо, сок одного лимона или же лайма, 150 граммов сушеные помидоры, немного петрушки, немного лука сибулета. Вместо сибулета можете использовать зеленый лук, тоже будет очень вкусно. И соль, перец по вкусу. Первым делом приготовим чечевицу. Чечевица очень полезна, они готовятся очень легко. Во-первых, она варится довольно быстро, минут за 20-25. Во-вторых, она имеет хороший насыщенный вкус. И самое главное, она стоит не очень дорого. Чечевица имеет очень много белка. Если вы не принимаете мясо по какой-то причине, это то, что может заменить мясо. Для начала очень важны пропорции. Если мы гречку или рис варим один к двум, то чечевицу 1 3 берем сотейник всыпаем 200 граммов чечевицы и 600 миллиграммов куриного бульона добавляем щепотку соли доводим массу до кипения затем уменьшаем огонь до среднего накрываем крышкой и варим примерно 20-25 минут. Пока варится чечевица, займемся овощами. Порежем кубиком болгарский перец и кабачок. Убираем плодоножку. Нарезаем вдоль. Затем пополам. И нарезаем кубиком примерно 3-4 сантиметра. Также порежем крупными кубиками болгарский перец. И отправляем к кабачкам. Вот так. Все хорошенько солим и перчим. Так. Поливаем немного оливковым маслом. Все хорошенько перемещаем еще раз. И отправьте заранее разогретую духовку при 180 градусов примерно на 15-20 минут. Конечно же все это можно обжарить на сковороде но я предпочитаю в духовке. Итак, прошло какое-то время. Пробуем чечевицу. Если она мягкая, значит готова. М -м -м. Супер! Теперь выложите в большую миску. Затем возьмем сушеные помидоры и нарежем кубиком. Вот так. Если нету сушеные помидоры, все очень легко можно заменить на свежие. В общем, не парьтесь. Как нарезали кубиком, добавляем чечевицу. Вот так. Тем временем наши запеченные овощи тоже готовы. Достаем их. И тоже все добавляем сюда. Затем возьмем вот такой спелый авокадо. Его свежесть придаст салату более разносторонний вкус. Нарежем пополам. Достаем косточку, вот таким образом. С помощью ложки вынимаем содержимое. Все очень легко, друзья мои. И тоже нарезаем на вот такие крупные кубики. И отправляем к овощам, вот так. Затем возьмем петрушку и лук-сибулет и мелко порубим. Вместо петрушки можете взять базилик, тоже очень хорошо подойдет. Вообще любую зелень используйте, которая вам нравится. Я буду использовать петрушку и лук-сибулет. Нарубленную петрушку добавляем к нашему салату. Затем также мелко нашинкуем. Лук сигуляет. Зеленый лук тоже отправляем к салату. Потом выжмем сок одного лимона в наш салат. Польем немного оливковым маслом. Достаточно. И все хорошенько перемещаем. Вот так. Друзья мои, посмотрите просто на эту красоту. Так, Готовый салат перекладываем в какую-нибудь чистую посуду. Вы посмотрите просто на этот замечательный цвет. И украшаем наш прекрасный салат любой зеленью. В моем случае... Это петрушка. Вот и все, друзья мои. Посмотрите, какая вкуснятина у нас получилась.